здравствуйте уважаемые поход собрался и вот последняя финальная стадия подготовки все собрано осталось все сложить компактненько упаковать и выезжаем через полчасика сейчас я вам покажу что я подготовил в поход иду на три может быть четыре дня ночевкой все дела давайте посмотрим что у меня тут есть так. значит Подготовили мы спальник, пенка, рюкзачок, к нему уже палаточку пристегнул. В этом черном мешке скрывается мангал шампура и поджопник, чтобы если что на сыром сидеть, безопасно. Неотменный атрибут любого похода – водочка, туалетка обязательно. Пушничка, маринад для мяса, закусончик, килька, крылышки куриные, пластмассовая кружка, железная нисочка, паштет, паштет пещеночная, обязательно на завтрак будет хорошо. Йогурт. По утрам будет тоже забавненько. Будем йогурт заливать вот в эти вот шоколадные шарики. Ситечка. Ситечка. Будем варить чефир. Чефир будем варить. Вот такой вот из дешевого чая канди. <coughs> книга, книга, потому что не 24 на 7 пьяным будем, а иногда я буду еще и читать. Пленка пищевая для сохранения продуктов на природе. Ну, естественно, там кетчупес, майонез. Аптечка, вот такая мини-аптечка. Перекись, йод, пластырь, цитрамон. Обязательный такой минимум. Репелленты. Репелленты. Крем для безопасного загара. Губка для посуды. Теплые носочки. Уже ночью плюс 6 обещают, наверное, пригодится. Мыльно-рыльные принадлежности. Всякий случай одноразовая посудка. Вдруг какая-нибудь лисица в гости придет. Здесь уже подготовленная кастрюлька. В ней все овощи, все ингредиенты. Там колбаса, картоха, все для окрошки. О, зеленуху забыл. Зелень, зелень, лук. Лук надо еще тоже. Положи хлеб-батон. И вот в этом пакете у меня сырые овощи. Огурец, помидор, картошка, лук, перец. В общем, по сути, все готово. Так что, поехали. Ну что ж, процесс выгрузки завершен. Прибыли практически на место дислокации. Как-то это вот все вот так вот в собранном виде выглядит. Дровишки, мешочек. Спальник, пенка, да, вот. Номер машины не снимаю. Машины не снимаю. Вот. Там немножко не влезла в рюкзак жертва. Рюкзак маленько не въебический. Вообще нахрен неподъемный. Вот. Сергей неожиданно тоже подготовился. Как-то вообще по жести такое ощущение, что вообще флаг, флаг республики своей привез. Сейчас надо как-то это все унести за один раз, но, походу, походу, как мы это все несем за один раз, снять не получится, попробуем, еще потом включение сделаем. Ну что ж, приехали на место. Вот это вот точка, до куда доезжает машина. Здесь спуск, рыбаки корюху ловят, вот он там дальше, туда мы сходим завтра. Покажу вам эту местность. А сейчас пойдем, собственно, посмотрим мой уже практически готовый лагерь. Пройти совершенно недалеко от этого места, по земле пойдем, пойдем. Такая вот дороженька. Комаров до звезды. Дофигища комаров, хорошо, что есть. Иди, плик, плик, плик, Короче, сплеи мази. Шпарим, шпарим, шпарим. Об основную часть мы уже донесли. Сережа мне помог, но охренеть, какой мешочек дров оказался не особо тяжелым, не особо подъемным. Вот, поэтому... Едем, едем, едем. Вообще кайфовое место. Вот уже раз. Сухие дрова. Там вообще шобщиадово задолбали. Это лужа. По-любому кабаны будут ночью купаться. И, вот еще сухие дрова. Топор у меня есть. Систему зарубим. Мы ну, можем маленьких сухих веточек нас собирать. Ни хрена. По сути это делать не аниме. Зачем я взял эти доски? И типа, по-моему, если там завтра-послезавтра дождь пойдет, они как бы вывезут. Мне так кажется. О, еще много-много сухих готовых дров. Знаете, руби-доруби, да руби-доруби. Да вот вот сейчас до небольшого ручейка дошли. Сейчас в гору пойдем. Вот водичка. Оп, прыжок. Так, поменяем руку. Дровишки. Погнали, погнали, погнали. Вверх, вверх. Вообще такие обширные пещаные полянки. Все сосняк. Сосняк, сосновые леса. Все сосна. Лис на деревьях, конечно, очень мало. Где-то там одно-два проскочит ближе к воде. Ой. О, дровишки, дровишки. Все шикарное место. Шикардос. Сейчас огонь разведм, команды с нами свалят. Шишек, шишки нажимают. Шишки. Шишечки. Блядь, прям целыми деревьями прям. Небирай, даже набирай. Ножовку не взял, я как бы хрястну. Так можно. Нет, нет ножовка бы вылезла. Ну, тут вот, чуть поменьше можно. Видите, вон, вон, два, два, три, три здоровенных дерева. Мощные ветки, все дела. Давай поближе посмотрим. Прям да, вообще здоровенные ветки. Шишечки на шишечки. вам хорошо хрустеть будет. И вот мы уже практически на поляне. Вот еще деревья, все удобненькие. Сейчас начнем рубить хардкор. Вот, собственно, место моего лагеря. Значит, меня заебал этот мешок. Давайте место лагеря покажу. Мешочек пока я не В общем, вот так вот выглядит вся локация. Кто-то здесь оставил пленочку на веточках. Типа и типа потенка какого-то можно использовать. Снова хорошие ветки. Пакетик с мангалом, куртка моя, бутылка воды, что мне Серёжа любезно предоставил, техническая из-под крана. Неподъёмный нахрен рюкзак, килограмм, наверное, 30-40 весом. Вот, собственно, палаточка такая на возвышении, брендированная, подарочная. Вот. Немножко, наверное, подокупить на случай чего. Ну, сейчас пока ветра нет, там вроде завтра обещают маленько, хотя тут везде... Прикрыто от ветра. Тук-тук. Как дела? Есть дома кто? А дома-то у нас кто-то и есть или нет? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Кто у нас дома? А у нас дома-то никого. Саудеповский спальничек. Такой прям вообще. Уютненько, да? Уютненько. Пенка длинная такая, все будет хорошо. Так что займемся подготовкой к ужину, что-то уже реально есть захотелось. Наверное, где-нибудь поближе вот к этому столу, Вот, наверное, здесь вот разведу огонь. И до встречи уже на ужине. Пойдем, Пойдем. теперь посмотрим, что у нас там с Сережей. пора покормить. Сережа дважды меня сюда привез, один раз на осмотр территории. Второй раз уже, собственно, на прибытие. Пойдем кричать Сергея. Он там удочку во всю на берегу кидает. Это настолько опасно. Призом-то что... тяжело ходить. Вот если вдруг придется я этим. Надеюсь, этого не произойдет. Тогда все будет очень печально. Вот такой небольшой пляж. Прямо сразу рядом с моим местом кемпинга. Удобное бревно. Да, кстати, его поднять бы, заебись. Он был бы стулом четким. Можно прям тут тусить, но что-то... Надо этим стоит поработать. Может быть, следующий движ сюда. Если как-то подготовить плацдарм. Можно и прямо воды Нифига себе, какие у него пытошные ножницы. Он тут что делает вообще? Непонятно, что это? Что это? Хорошо, что я редко сюда спускаюсь. Я не вижу всего, что здесь происходит. Вот такой вид. Кушать. Вот серый говорит, что готов идти принимать пищу. Но чтобы принимать пищу, нужно подготовиться не только морально, но и материально. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Ты моя хорошая. Ладно, дальше уже за ужином. Ну что ж, уважаемые, Собственно, время ужина, все приготовлено. Шашлычок на столе, салатик на столе. Сергей поднялся, сейчас будем ужинать. Собственно, можно и в честь такого дела уже водочку выпить. Ваше здоровье! Подписывайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Завтра будет следующий день, первый день уже, собственно, в одиночку. Утро, завтрак, обед, все снимем, все покажем. Придется снова дрова ходить искать, собирать, но на это целый день. Так что до встречи, дорогие мои, счастливо. Лисик сидел напротив, Триковый зеваешь, зеваешь, расскажу я хуеваю один в лесу, охуеваю, один в лесу. Ха-ха-ха! ха Черт, this is fucking alone, yeah, Садомия, блядь! Садомия! Это фридом, блядь! И видим все нахуй! Нахуй! Вау! Все, я танцую уже! Я, танц... я же танцую, я же ничего не делаю! Что, идиот? А что потанцевать нельзя, нельзя? Что идиот? Не потанцевать нельзя! Идиот? Мне... Идиот.